дорогие друзья с вами блокчейн. И сегодня будем играть по игрушку по названию Life the Game Получается, вся жизнь за одну игру или за 6 минут игрушка интересная сейчас посмотрим поиграем а, родись получи рождение в смысле да подожди ай неправильно нажал я сейчас рожусь нормально Нет. Ты застрял более трёх дней, ты пытался э, родиться, но в финальной сцене твоя мама устала, ты э, уронил рождение и ты потерял контакт с мамой, чё за бред? Как так-то, а? Родись нормально, чё сразу уже добавил? Куда? Ой, я три раза Вот так Ты у меня научишься разговаривать. Я... Все будет хорошо. О, молодец, красавчик. Научился. Ра учись! 12 плюс 17. 8. 3. Опять умножить на 20. 20, 20, 20! Ты нажал! Ты, короче, плохо математику учил. Да нормально, я хуже учусь, ничего страшного. Ты, короче, уронил школу на протяжении 8 лет. Ты, получается, работал... Бугерной Ты, короче, дебил И ты двоечник тупой я, я не успел 20 поставил, поставить че чё, чё, я виноват, что ли, теперь, что ли? Вот, теперь я буду отличник Вот, Во, красавчик, я просто не успел А, прыщи, прыщи. Чё, у тебя на глазу прыщ Ты чё, охренел Откуда у тебя прыщи на глазу, ты чё? Купи себе крем какой-то там, антипрыщ Антипрыщ Вот, красавчик, у меня без прыщей будет ну вот так вот. А, дата? Что это дата? Допустим, какие? Не, и пошел Ну, в принципе, бабушка с котиками, у нас нету. нет. А че не так-то? Ну, мне котики так и расстраиваются. О, боже, коты! Ты смотрел на э, леди счастлива, э, потом открыл кот, коты, мое, ма, мало э, креатур, что-то ты э, создал. Ты живешь с шестнадцатью с котами, а как ты шестнадцать с разрезали к? Вы еще кот или чё? Кота разрезали или чё? Ты, короче, 18 часов в день с ними, получается, гуляешь. Ну, а ч я зато счастливый с котами? А ч я так? Ну, если в с я хуже будет? Ну, окей, давайте. на пол не почему нет. Ого, бабы с деревом. Ну, чё нет? Ева на дереве, а, чё? О, получил. Да ну, получит, это ты, не не надо туда кидать, давай сюда Да кидай, как кидай все уже насрать вообще, понимаете? Я бы, я всё, я бы этот... Кто, э, тебя научил, чего пинг-понг играть? Я нормально играю пинг-понг Чё ты, я чё-то разруинил свою жизнь чё... Кого я разруинил очень хорошо? Я пинг-понг играю не очень хорошо О, красавчик, один... а, еще один шарик подокинь, пожалуйста но не на одном шарике забороться, не надо. Что не так? Всё. Интернет, приготовь еду боссу или, или чё? Надо еду приготовить? Я приготовил. Да в смысле, что не так? Ты э, просрал свое время, ты не успел приготовить своему боссу, тебя, он тебя уволил, ты, короче, спал на работе, ты поменял свой untemped, ты, короче... Uh, убийца что ли я убил о я убил босса что ли и теперь и теперь ты в тюрьме папа пир зачем вообще я не убивал как он убился от кофе ты что гораздо сколько. как можно умереть от кофе ты что все офигенно Че, так ну давай хорошо яйцо молоко кофе и вот это все пошел-то на просто неблагодарный, я тебе кофе сделал, ты ему не живешь. так, оди, а, а, а что это, надо одеться? А чё это? Ну я в тюрьме должен сидеть, по сути, 20 лет. Так-то все правильно, я должен одеться, как в тюрьме сидел. Ну вот чешки на день. Всё, а, я, да у меня 20 лет такие жда... ждут, в смысле, твой гламур фэшн что-то там э, не полностью сделал. она э, увидела тебя и убежала э, к кузину Лану. Чрта волла. Да в смысле лам типа лучше, да? Она колану убежала. Ну капец. Что теперь делать? Ну, вот так типа. Теперь, теперь улучшить, да. Получи детей. А, теперь я уже детей получу. Раз, два. Три! Куда я... ей? Четыре. Пять. Ты ч, они всё сами уже рождаются? Что за бред? Меня... Дети мунтанты. О, пивасик. Конфеты. Мне надо. Очень. Мне его выложить. Ну ладно. Вот это. Все, берем все. В смысле? Твой дом э, релиз. Э, купил всякая хрень. Ты посмотрел на свое лицо э, дома э, у тебя в комнате. И ты, э, короче. Ищу. Короче, очки. Так, сделай. Окей, домой. А, вот, есть список. Я его не увидел, просто. Теперь надо этот э, ну, давай, Во, вот, это теперь хорошо. А, в смысле следи за детьми, за внуками? Че? Чего? Я слежу, все хорошо. Они а, идите туда. Все хорошо у меня. Ааа, <скрики> в смысле? Да кто умер-то? Ну, твой первый день с своей старшей дочерью. А, типа, она, короче, умерла ты, Резетки впервые, ты, второй ребенок, сгорел. Хорошая работа, но теперь у тебя много времени, чтобы сидеть дома и э считать свои дни э до смерти. А? ну ладно, а что я могу сделать? Ну, теперь активные дети какие-то. Весьми куда-то лезут, сидите спокойно, все будет хорошо. Иди туда. Вс, гиперактивные дети вообще капец. Надо вообще их э, три сиделки брать на одного ребенка. Что за бред? А пили теперь. Окей. Ну вот, переливлю. Да, по-моему, хрена пилит, сейчас ты интоксикацию организма получишь и сдохнешь уже от э, интоксикации, а не от пилю... А не от болезни какой-то Хотя какая-то может болезнь такая, что пили жрать. Все хорошо. Красавчик, нет, нет, не вылетай, пожалуйста. Не-не-нет, все будет. Куда ты ЗАСТРЯЛА, Стой, стой! Кто нуждается в этих переулках, действительно? Ты на свои тени, а ты, получается, не получил. Чего? Ты уснул в коме. Теперь ты. Ну, в коме уснул, это. Все равно проснулся когда-нибудь. Но все равно уже старый дед. Старый хрыщ, в принципе, какая ему разница, уснуть коми коме или уснуть коми, в принципе, да, или подохнуть, он все равно подохнет через, наверное, два или через три, какая разница, от либо от просто смы... умри, в смысле, в смысле умри, я не хочу умирать, Умираю. а как умереть, надо розы кинуть, цветочки что делать вообще все я, я сбьел твоя жизнь маленькая твои глаза получится ага. очень много ты умер прав Эээ... зато ты любил жизнь он любил жизнь но он умер ну вот так вот бывает да дев.. все ну в принципе игрушка интересная на самом деле можно в принципе поиграть поугарать может быть даже подойдет эта игра для тех кто Хочет посмотреть на жизнь, в принципе, вот так вот, глазами. Почувствовать себя дедом, почувствовать себя сиделкой, например. Родиться, семью завести. Ну, в принципе, эта игра подойдет для вас. Все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите побольше таких подобных игр, то, да так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей новые бонусы чтобы дать мне больше мотивации снимать видео и чаще и такие вот интересные игрушки снимать. все ссылки в описании под видео есть можете зайти и посмотреть все, все пока пока